Всем привет, меня зовут Аня Сейли, в сегодняшнем видео я покажу вам свой новый ежедневник, а также процесс его оформления, надеюсь, что это видео вам понравится. Я только недавно заказала этот ежедневник на AliExpress и очень довольна своим выбором. Мне безумно нравится нежно-голубой цвет ежедневника. У него очень красивые страницы внутри. И самое интересное, что каждый разворот особенный. Каждый новый месяц имеет свой стиль и свою раскраску. Также в каждом развороте присутствуют различные милые рисуночки, которые не могут не поднимать настроение. Сначала идет план на год, далее план на месяц и после него план на неделю. В конце ежедневника есть также страницы для заметок линейку и обычные белые страницы, но опять же на каждом развороте есть интересные рисуночки. А эти несколько страниц я если честно не знаю для чего и как их использовать, но если вы вдруг знаете, конечно напишите мне об этом в комментариях и я буду вам очень благодарна так как мне реально интересно как можно использовать эти странички. И самые последние страницы выглядят вот так. Теперь давайте перейдем к оформлению. Сначала я записываю в развороте плана на год важные для меня даты. В этом году я заканчиваю школу, поэтому самое важное что мне нужно записать это в каких числах у меня экзамены. Также я записала дни рождения своих близких и свое 18-летие. Пока это все, но конечно же в течение года я буду еще возвращаться к этой страничке и записывать новые важные события. Дальше я оформляю разворот с планом на месяц. конечно же, украшаю все наклейками. Специально для этого ежедневника я сделала новые наклейки. В этот раз я подошла к этому серьезнее, сделав контурную порезку всех картинок. И Теперь мне не приходится каждую наклейку вырезать ножницами, а я могу просто любую понравившуюся сразу отклеить. Таким образом, сейчас я намного быстрее оформляю развороты и это приносит мне большое удовольствие. Если кому-то будет интересно, как я делаю наклейки, то я оставлю в описании процесс создания своих стикеров. Думаю, такая информация будет для вас полезна, если вы когда-нибудь хотели сделать наклейки своими руками. Теперь мы переходим к самому интересному, оформляем неделю. Я отмечаю месяц март, записываю числа и свои планы. В среду 8 марта, поэтому я не хочу записывать какие-то дела на этот день, мне хочется просто красиво оформить его. Но скорее всего я буду монтировать видео, так как это действительно то, что мне хотелось бы делать. Моя любимая часть это украшения, так как это моя первая неделя которую я оформляю в этом ежедневнике мне хочется сделать все максимально красиво так что не буду сегодня экономить наклейки а буду клеить все которые мне понравятся И вот как выглядит неделя в завершении. Хотелось бы также сделать вместе с вами мотивационный разворот. Мне кажется, это один из важных моментов ведения ежедневника, так как в большинстве случаев мы ведем свой планер длительное время, а любимые цитаты и фразочки постоянно будут на виду, будут мотивировать вас и поднимать настроение. Так что давайте сейчас займемся созданием такого разворота. Я приклеиваю наклейки с моими любимыми и мотивирующими фразами, а также напротив каждой наклейки пишу цитату, которая имеет похожий смысл с тем, что написано на наклейке. Дальше я приклеиваю еще несколько мотивационных стикеров и потом просто украшаю разворот различными наклейками. мы можем наблюдать результат и честно говоря мне он безумно нравится это именно тот стиль оформления который я люблю поэтому очень довольна тем что получилось и напоследок давайте посмотрим что мы сделали сегодня и как теперь выглядит ежедневник Я надеюсь, что вам понравилось это видео и оно вдохновило вас. Если же это так, не забудь поставить палец вверх под видео. Я знаю, что тебе не трудно, а мне безумно приятно. Также подписывайся на мой канал, чтобы стать частью нашей семьи. Я вас очень люблю, до встречи в новом видео и всем пока.